Всем приветик, чувству мужчины. Смотрим. Счастье. Мужчина меч мечтает о... Не о... А, а о... Извините. О счастье. Также мужчина считает себя счастьем. Для себя, для своих родных, для друзей он является счастьем. Также мужчина видит вокруг себя счастье. Всем пока.